Добрый день, меня зовут Евгений Ярославский, я основатель компании Artar и сегодня мы поговорим о том, с кем мы работаем, кто наши клиенты и кто наши партнеры. А начну я наш вебинар с демонстрации технологии. Берем телефон, открываем камеру, никаких скачиваний приложений, переходим по ссылочке. И смотрим, что у нас получилось. Вот так это работает. Сейчас покажу еще несколько примеров. открываем камеру телефона переходим по ссылке данная информация можно поделиться можно сохранить записную книгу телефона в один клик причем сохраняется сайт сохраняется facebook номер телефона и контактные данные Можно перейти, зарегистрироваться, можно отключить звук и открыть, например, меню. Вот таким образом посмотреть меню. Можно вернуться опять в проект, продолжить смотреть видео. Перейти, например, на YouTube-канал и так далее. Сейчас покажу еще некоторые проекты, я думаю видно, здесь сразу появилась 3D модель автомобиля, вот она поехала, Здесь идет привязка к QR-коду. И сейчас посмотрим еще на один проект. Секундочку... Вот так это работает. Технология дополненной реальности или оживающая реклама. Новое направление в рекламе. И сегодня мы поговорим о... Давайте я открою экран и открою презентацию, чтобы можно было смотреть и я буду рассказывать. Итак, я расскажу о наших направлениях, кому мы можем предложить наш продукт, какая есть специфика, особенность работы с этими клиентами и почему, собственно, есть определенное разделение по направлениям. Итак, первое большое направление и самое, наверное, интересное – это агентство рекламное агентство, маркетинговое агентство. Сюда же входит дизайн-студии, и все, кто, собственно, производит рекламу, продает рекламу, создает рекламу, это непосредственно лучший наш клиент и партнер, потому что мы предоставляем инструмент для создания оживающей рекламы, а рекламные агентства имеют предпринимателей, которых обслуживают, то есть уже сформированная теплая база клиентов, которым можно предложить нашу услугу. Мы можем работать как на субподряде, то есть создавать дополненную реальность под клиента, работая с агентством. Можем предоставить инструмент, AR-лицензию и обучить, полностью предоставить возможность создавать дизайнерам дополненную реальность под запрос клиента. Далее, здесь отдельно вот я писал студии, да, дизайн студии, 3D студии, видеопродакшн. Но все же это, наверное, одно большое направление. Все, кто связаны с маркетингом, рекламой и так далее. Сюда же относятся фрилансеры. Опять же, дизайнеры, рекламщики, маркетологи. Следующее, копировальные центры и типографии. Все, кто связаны с печатью, полиграфией. Это направление несколько отличается, потому что в отличие от маркетологов и рекламных агентств, которые непосредственно создают рекламу, копировальные центры типографии просто ее печатают. Но непосредственно это наш, наш хороший партнер, который может продавать QR-код с дополненной реальностью. Мы сейчас дорабатываем личный кабинет, чтобы можно было в несколько кликов, не заходя в редактор, добавить, файлы, которые нужно загрузить в слой дополненной реальности, и можно было сделать экспресс-заказ. То есть человек зашел в копировальный центр распечатать тираж, например, флайеров, визиток, буклетов, какой-либо продукции, может быть, плакатов, увидел QR-код и может попросить добавить этот QR-код, то есть непосредственно его купить, и в этот же момент продавец, копировальный центр, ему этот QR-код создаст буквально за несколько секунд и добавит в его макет. Пока тираж будет печататься, в этот момент мы создадим слой дополненной реальности, сделаем кнопки интерактивными, добавим все нужные файлы, добавим видео, либо это может делать копировальный центр, дизайнер копировального центра, если приобретают лицензию, либо можно отдать этот заказ нам, и мы это сделаем за несколько часов или максимум за 12 часов, то есть на следующий день, пока тираж печатался, все будет готово. Это очень удобно, мы первые в мире, кто делает подобный, подобный экспресс-заказ дополненной реальности. До этого это было доступно крупным корпорациям, большим компаниям, такие как Ikea, одни из первых сделали себе мобильное приложение, Mercedes, McDonald's, все работают уже давно с дополненной реальностью, но это десятки тысяч долларов, месяцы разработки и достаточно сложные процессы по созданию дополненной реальности. Сейчас это становится доступным. Следующее. Корпорации, компании, предприниматели. Это непосредственно конечный клиент, который использует наш продукт для увеличения конверсии, для вовлечения клиентов, для подачи информации. Большой объем информации можно вместить в небольшой QR-код в ограниченное рекламное пространство. Удобно переводить клиента из офлайна в онлайн, то есть человек, который увидел рекламу в торговом центре, либо на выставке где-то взял печатную продукцию, может, наведя камеру на QR-код, удобно перейти в Telegram-канал, перейти, подписаться в YouTube-канал, в Instagram, посмотреть видео сразу, промо-ролик, узнать, о чем продукция, какая продукция. Может сразу перейти в корзину и заказать себе товар. То есть это инструмент, который необходим всем, кто работает в офлайн. Кто хочет помочь клиентам удобно переходить на свои ресурсы, кто хочет ознакомить максимально полно со своей продукцией и хочет вовлечь и понимать, какой у него результат будет от печатной рекламы. Также немаловажный момент для предпринимателя, для бизнеса, когда можно отслеживать, отслеживать, сколько было просмотров, сколько было кликов по своей печатной продукции. То есть кто-либо интересовался, либо не интересовался, куда переходили. То есть наш личный кабинет, наш админ панель позволяет видеть статистику просмотров и кликов по, по печатной продукции. Это очень удобно, это очень важно на самом деле. Следующий момент. Крупные корпорации. Предположим, есть компании, которые работают не в одной стране, в которой работает не одна тысяча людей, и всем нужно сделать визитки, нужно сделать плакаты, наружную рекламу, внутреннюю рекламу, большие объемы. И крупная компания не хочет передавать данные сторонней компании. Мы с таким столкнулись. И для таких компаний мы готовы предоставить условия размещения данных на сервере клиента. То есть мы предоставляем технологию, но мы как разработчики не имеем никакой информации, о, о информации, которая встроена в QR-код. Никакие данные, ни дизайн сам, мы этого просто не видим. Такая возможность есть. Это не очень дешево. Услуга стоит такая 2500 евро в год. Есть на 10 лет там цена дешевле. Но для крупных компаний это доступные абсолютно деньги. На англоязычном рынке компании есть предоставляют услуги за тысяч долларов в месяц. Вот. Также в нашу услугу Air Holding входит аэроподписка то есть не нужно дополнительно ничего оплачивать то есть это безлимитное создание аэропроектов большинству компаний подойдет просто покупка лицензии либо либо создание аэропроектов непосредственно при заказе у наших партнеров либо у компании арта следующее направление это mlm Сетевой бизнес, сетевые компании. Очень интересное направление, так как каждый сетевой предприниматель, продавая свою продукцию, сталкивается с тем, что нужно заводить холодные контакты, нужно знакомиться, контактировать. Элементарная какая-то презентация в лифте, стандартная, да? может закончиться просто тем, что поговорили и разошлись, либо можно вручить визитку и в этот же момент сразу попросить человека навести камеру телефона на QR-код и мгновенно перейти в ваш Telegram-бот, Telegram-канал, просто написать вам в Telegram за, за несколько буквально секунд. И таким образом получить контактные данные человека и... Удивить, отдать ему визитку. Этой визиткой э, захотят поделиться с большой вероятностью. Мы с таким тоже сталкивались, когда люди видят э, необычное решение, с которым никогда просто не сталкивались, не видели ничего подобного. Э, визитка оживает, начинает говорить, презентовать. Можно перейти по любым ссылкам, можно добавить 3D-модель. Э, это очень интересно и... Э, Скажем, та стоимость, которая, которую платит предприниматель за обслуживание этого QR-кода, точно окупается, в десятки раз окупается. Вот. Также различный нетворкинг, различные встречи, где идет обмен визитками, можно гораздо быстрее обмениваться, можно выделиться среди других масс визиток. Тоже по себе знаю, когда приходишь со встречи, у тебя 50 визиток, совершенно уже забыл, кто что показывал, презентовал. Переписывать контактные данные не всегда удобно, либо там несколько визиток переписал, самые которые точно нужны. QR-код позволит выделиться, визитку точно не выбросят, сохранят и она сработает. Следующее направление – это блогеры. Блогеры – все, кто публичные люди, медиа-люди, э, медиа да? Все, кто имеет э, определенные аудитории. Э, с такими людьми нам тоже интересно работать. Если есть у вас знакомые, которые ведут свой YouTube-канал, которых смотрят, возможно, Инстаграм, э, блог, очень интересно им предложить подобную визитку, и для них это будет интересно. Следующее. Организаторы мероприятий. Выставки, различные форумы, абсолютно любые мероприятия, где всегда есть баннеры, плакаты, печатная продукция. Можно предложить разместить QR-код который даст больше информации и, опять же, сработает лучше. Удивит гостей, можно делать подарки в виде QR-кода. У нас есть такие условия отдельные для организаторов мероприятий. Есть отдельные пакеты, которые позволяют купить продукцию оптом и предложить купить ее в розницу. В общем, масса вариантов. Мы готовы обсуждать индивидуально с организаторами мероприятий условия сотрудничества. Следующее. Школы маркетинга и дизайна. Наш продукт уникален тем, что фактически открывает окно в новую профессию. Аэрмаркетолог и аэродизайнер. Это новое направление, которое может освоить абсолютно любой человек либо уже специалист по созданию графического дизайна, веб-дизайна, либо это маркетолог, то есть можно обучение аэроконструктору включить уже в действующий курс, либо сделать отдельным курсом. То есть мы подготовим отдельную презентацию для школ маркетинга и дизайна, и можно презентовать наши возможности, Таким компаниям. Следующее. Общественные организации, благотворительные фонды, социальные проекты, ассоциации, федерации и другие неприбыльные организации. Интересное направление, потому что общественные организации, они всегда объединяют активных людей. Также есть организации, которые неприбыльные, но при этом они работают с предпринимателями, либо, скажем, ассоциация маркетологов. Есть много специальных профильных организаций, которым точно будет интересно, интересен наш продукт. Более того, мы предлагаем абсолютно бесплатно наш инструмент для таких организаций. Бесплатная аэролицензия, то есть возможность создавать такие проекты. И определенное количество аэропроектов, подписок на год. Тоже абсолютно бесплатно. Почему это интересно вам как партнерам? Да потому что у нас есть 10-уровневая партнерская программа, и презентовав бесплатно продукт для общественной организации, вы получаете фактически рекламного агента, который расскажет об этом QR-коде огромному количеству людей. Этот QR-код будет висеть в офисе этой организации. Он будет представлен на печатной продукции, на выставках и так далее. Это очень удобно. Обратите на это внимание, есть много молодежных организаций. В общем, отдельно рекомендую на этом, на этом взять фокус. Следующее. Следующее. Добавлю еще несколько моментов по тому, с кем можно работать. Есть много э, компаний, где менеджеры контактируют, контактируют с различными компаниями, презентуя э, свой продукт по офисам, возможно. Возможно, это супермаркеты, да, вот ездят менеджеры. И тоже, имея такую визитку, можно дополнительно зарабатывать, презентуя фактически свой продукт, но используя нашу визитку с QR-кодом дополненной реальности. Так, следующий у нас пункт, с кем лучше работать именно вам. Важно понимать, что у каждого есть своя какая-то компетенция, какая-то больше особенность и понимание какого-то направления. Если вы уже работали с общественными организациями, естественно, вам легче сейчас взять фокус внимания на общественных организациях, выписать их, приехать, показать, предложить и рассказать об этой возможности. Важно при любой презентации, при любом контакте, мы очень долго можем рассказывать, что такое дополненная реальность, как работает оживающая визитка, это все равно непонятно. Уже пройден этот этап, уже не один раз пытались рассказать, по часу рассказывали, как угодно, даже видео показывали, это не очень хорошо работает, даже видео. Лучше живая встреча, QR-код, навели свой телефон, попросили достать телефон другого человека, открыть камеру, навести на QR-код и посмотреть, как это работает. Далее буквально 5 минут для того, чтобы рассказать, как можно этот QR-код применить в его случае, в бизнесе, какие он дает преимущества, и тогда это работает. Следующее. Кому и как продавать оживающую рекламу? Да, есть большая разница, на самом деле, кому вы презентуете. Одно дело, когда это агентство, это дизайн-студия, которая явно интересно получить инструмент, для создания дополненной реальности для своих клиентов. Совершенно другой случай, когда мы рассказываем об этой возможности, например, сетевику. Абсолютно разные должны быть презентации. И третья история, когда мы встречаемся с крупной компанией, с бизнесом. Итак, нам нужно в первую очередь показать продукт. Если есть интерес, то мы можем задать вопрос, хочешь себе такую или хочешь создавать такое, возможно, для своих клиентов. Но если мы точно понимаем, что это дизайн-студия или это фрилансер, или это маркетолог, или это технарь, который, естественно, уже работает с конструкторами, например, сайтов, возможно, программист и так далее, то этот вопрос можно сразу убирать и переходить к тому, что есть возможность зарегистрироваться, перейди по ссылке, зарегистрируйся, у тебя будет 14 дней, попробовать этот инструмент, освоить его, задать вопросы в техподдержку и самостоятельно создавать дополненную реальность. Один проект можно продавать за 100 долларов, за 200 долларов, можно продавать по рекомендованной нашей цене 48 евро, это 60 долларов, и фактически создавать его за, например, 20 минут. То есть это хорошее, хорошее направление, хороший бизнес и классный инструмент. Далее, если вы общаетесь с сетевиком, то, естественно, нужно показать деньги. Нужно показать преимущество 10-уровневого маркетингового плана. В нашем случае какая особенность? Подключив рекламное агентство, подключив копировальный центр, мы точно понимаем, что дальше будут продаваться проекты, будут продаваться визитки в большом количестве. Каждый проект имеет АР-подписку, то есть необходимо оплачивать определенную абонплату ежегодно. Все деньги, которые оплачивает клиент за любую услугу, распределяются на 10 уровней. Я в прошлый раз, на прошлом вебинаре рассказывал, о маркетинговом плане, и можно его пересмотреть и получить ответы на вопросы. То есть я не буду сейчас повторяться, как у нас идет распределение баллов и как, как, как идут начисления. Далее, если ваш клиент – это предприниматель или крупная компания, то мы не говорим про партнерскую программу вообще. Мы говорим о продукте. Да и в целом мы отличаемся тем, что у нас классическое программное обеспечение по подписке. И мы, предлагая наши услуги, просто показываем продукт. Показываем, что мы готовы предложить. Если клиент не удивился, если ему это не нужно, если он говорит «я работаю только в интернете», я никогда не печатаю никаких визиток. Может быть, это и классно, но мне это не нужно. На это можно заканчивать презентацию, не терять время и никого не уговаривать ни в коем случае. Никакие партнерки мы не предлагаем. У нас не... Я знаю сетевые компании, которые презентуют не продукцию, а презентуют маркетинг-план. То есть вся презентация заключается в том, сколько можно заработать, купив некий продукт, за какую-то нереальную цену. Вот. У нас цена ниже, чем на рынке, чем везде. Вот. У нас классный, качественный продукт, который нужен многим людям, но не всем, очевидно, не всем. Нет продукта, который нужен всем. Вот. Поэтому даем попробовать, показываем. Если интересно, выявляем потребность, что именно интересно. Интересно пользоваться для своего бизнеса, интересно создавать и зарабатывать на этом, или интересно построить на этом бизнес зарабатывать по партнерской программе. Как только вы определились, сразу приходите к презентации этого направления, рассказываете, как можно работать, и предлагаете зарегистрироваться. 14 дней есть у человека, чтобы воспользоваться бесплатно аэроконструктором. Он может за этот период создать себе аэропроект. Возможно, вы ему можете создать аэропроект, если у вас есть лицензия помочь, объяснить, проконсультировать, показать вебинар и так далее. Далее. Ну, с кем никогда не нужно работать, я уже сказал, если человек не удивился и не захотел себе такой QR-код, ну, можно сказать несколько фраз, возможно, его что-то еще зацепит. Но, как правило, таких людей очень мало, и, ну, просто не стоит внимание дальше работа с таким клиентом далее построение крупного бизнеса вместе с артар это очень интересно и здесь я особое внимание этому вопросу уделю я проговорил про направления которых в которых можно работать естественно что один человек всего хватить не может плюс например возможно вы совершенно не понимаете как работать с блогерами или как работать с агентствами. То есть всегда какое-то есть слабое место, и вам сложно в этом направлении двигаться. Возможно, вы классный технарь и круто можете создавать дополненную реальность. Вы быстро разберетесь. Были случаи, когда люди разбирались за несколько минут, посмотрев первый промо-ролик. Человек сразу говорит, да, я работал с программами там, по веб-дизайну, по 3D графике, по видеомонтажу и соответственно такому специалисту ну очень быстро разобраться вот но ему очень сложно там построить например э, сеть построить э, пригласить кого-то и так далее так вот для большого бизнеса в первую очередь нужно чтобы рядом с вами были специалисты которые будут создавать эти проекты то есть нужно иметь хорошего дизайнера хорошего технаря в команде вот второе Нужно по направлениям распределить свой, э, свой бизнес, планировать и найти людей ключевых, которые это направление проработают, ну, как минимум в вашем городе. То есть общественные организации. Ну Правильно, если этим, этим будет заниматься один человек, который многих знает в общественных организациях, который сам состоит в общественных организациях, который может легко просто прийти, показать и взять на себя все это направление. Он за несколько дней сконтактирует с руководителями этих организаций, объяснит преимущества, и ему легче будет. Он не будет фактически продавать, он будет предлагать программное обеспечение, будет предлагать использовать QR-код в организации и расскажет преимущества. Кто-то может заняться непосредственно рекламщиками, рекламными агентствами, дизайн-студиями. Возможно, человек работал с ними, либо предлагал уже какие-то продукты. То есть, который понимает хорошо и видит в этом возможность. Кто-то может работать только на построение сети и подключение лидеров, возможно, в других регионах. И так далее. То есть, кто-то знает организаторов мероприятий, кто-то знает, там, то у нас был еще, в общем, другие какие-то направления. И если таким образом построить свой бизнес, то фактически у вас будет представительство в своем регионе, вы очень быстро охватите свой город, и поверьте, что с 10 уровней там очень серьезное вознаграждение будет идти, так как сам продукт, он разносится очень быстро. Uh, то есть QR-код сейчас, уже люди привыкли к QR-коду, он есть везде, есть в аэропортах, есть в кафе, барах, ресторанах. Люди знают, что достаточно навести камеру на QR-код, и он сканируется, переводит по ссылке, а тут нечто новое. Я, кстати, заметил uh, у многих несколько QR-кодов, uh, так как, например, ну, нужно перейти в Facebook, в Instagram, и еще куда-то, либо там два сайта. И к каждому, к каждой ссылке подвязывается QR-код. Ну, это до той поры, пока люди не знают, что есть QR-код с дополненной реальностью. Поэтому обратите на это внимание. Сейчас QR-код очень распространен. В других странах он больше распространен, но в Украине тут то точно знаю, что сейчас тоже с ним уже знакомы, очень хорошо знакомы. Поэтому если вы чувствуете в себе организаторские способности, то сейчас открыт полностью рынок, и в любом городе можно создать представительство и быть, в принципе, единственным в своем городе. И если у вас есть знакомые в других городах, просто дайте им эту возможность, потому что они могут сейчас на базе нашей компании создать себе дизайнеров, фактически открыть агентство по созданию дополненной реальности. Они могут подключить все компании рекламные в своем городе и фактически зарабатывать на этом постоянно, уже пассивный доход иметь. Это очень удобно. Так. Возможно, что-то не сказал, тогда буду отвечать на ваши вопросы и скажу, что сегодня, если кто-то хочет купить QR-код на один год, то мы три месяца подарим, промокод на три месяца подарим бесплатно, вот. и если оплатить сегодня, не значит, что год пойдет с сегодняшнего дня. У нас есть возможность оплачивать в личном кабинете пакеты подписки и активировать в момент, когда вам это необходимо. То есть можно купить на 12 месяцев э, подписку на один QR-код. Точнее, неправильно я сказал, не на один QR-код, а на 12 месяцев. И дальше активировать можно несколько QR-кодов на определенный период, по месячно. Можно активировать 2 на 6, по 6 месяцев, 12 по одному месяцу. Можно пока ничего не активировать, пока не сделали еще себе аэропроект, и активировать его, возможно, там, через несколько недель, когда сделаете. Вот. Но все, кто сегодня платит в личном кабинете, получат три месяца подарок. Я на каждом вебинаре говорю, что подарки могут быть только на вебинаре, только на старте компании. вот в июне месяце будут подарки, и... На, возможно, какие-то очень крупные праздники, например, там Черная Пятница, это святое, там будут бонусы точно. А вообще бонусов у нас много точно не будет. То есть я противник того, чтобы делать подарки, если цена и так адекватная и качественный продукт. Мы никого не вовлекаем, просто сейчас идет старт и есть небольшие бонусы. На этом все, что я хотел сказать, я уже сказал. Сейчас можно включить микрофон и задать любые вопросы, и я на них готов ответить. Добрый день, Женя. Я сегодня провел более пяти встреч с разными людьми. Что мне нравится, что все совершенно адекватно, положительно реагируют, берут контакты, дают свои телефоны. Мы обмениваемся информацией, но, видимо, нужно какое-то время, пока люди еще созреют. Есть такое. Есть. Да, и вот я думаю, что сама продажа, она все-таки должна пройти при другой личной встрече, где человек уже конкретно перейдет к делам. Вот. Потому что все смотрят, им нравится, но почему-то вот тяжело продолжить следующий шаг. Да? Хотя уже очень много положительных таких отзывов о том, что людям это надо. То есть никто не сказал, что ну, неинтересно практически. Спасибо. Так, спасибо за обратную связь. Что хочу да, да, дополнить. Да. Действительно, реакция положительная. Вот. Я сейчас еще Диму попрошу рассказать о своем опыте, потому что я со многими здесь на связи, и у каждого свой опыт и э, своя реакция у людей. Значит, какая есть еще особенность? Людям до 30 лет... По статистике. Дополненная реальность заходит очень просто и легко. Все, кто старше, сложнее. Вот, Хотя мы здесь, может быть, все, может быть, почти все старше. Это не значит, что нельзя, скажем так, работать с этим продуктом, с людьми там за 50, до 50+. Конечно, можно. Вот. С Сложно с чем-то сравнивать. Поэтому есть такая реакция, когда просто мозг собирает пазлы, и как бы переваривает информацию. То есть, естественно, что продажа идет не сразу. Именно поэтому у нас есть период, после того, как создали проект, есть 7 дней бесплатного пользования и 7 дней с водяным знаком. Сам проект работает. Вот, поэтому что рекомендую? Рекомендую просто по ссылочке сразу говорить «зарегистрируйся». Там есть шаблонные решения, то есть ты можешь сам просто выбрать себе шаблон, поставить свои данные. Вот, будет сложно, обращайся, мы тебе поможем. И человек в это время просто должен понять, как он может применять этот QR-код, кому он его может предложить и, собственно, стоит ли ему делать эту покупку. Также немаловажное значение имеет, естественно, ваше окружение и кому вы это предлагаете. То есть, если у человека в принципе нет визитки, если у него нет бизнеса, если он в сетевом, маркетинге, но он не успешен, и у него нет просто банально денег сейчас на там какие-то закрытия своих первых потребностей, такому человеку сложно продать QR-код. Это факт. То есть мы сейчас говорим про людей, которые успешно развиваются, которые, которым нужны инструменты, которые их усилят. Вот. И там уже совершенно другая реакция. Вот Дима вчера был... На мероприятии интересном. Дим, расскажи два слова. Что было, какая была реакция. И до этого ты был на мероприятиях. Если Всем ты слышишь. Вечер. Меня нормально слышно. Чуть громче просто говори. Всем добрый вечер. Еще раз. Был вчера на мероприятии, есть в Харькове бизнес-клуб статус. Это закрытый клуб для предпринимателей города Харькова. Хотя сам клуб по всей Украине работает. Вот, презентовал QR-код, мы сделали презентационный проект под этот клуб. Всем очень понравилось, то есть обменялись контактами и уже ведутся переговоры. До этого был на презентации клуба, ну тоже такой типа клуб предпринимателей по всей Украине, называется New Communication. Это такая встреча, когда знакомят предпринимателей друг с другом. Там, где они могут обменяться контактами, рассказать о себе, о своем бизнесе, где ищут новые знакомства для бизнеса. Там тоже презентовал удачно, пока ведутся переговоры. То есть, ну, это буквально вот в течение там, одной недели было. То есть подписанных контрактов нет, но ведутся переговоры. То есть люди изучают, узнают, что это, как это, где можно применить, как для себя. Ну, то есть, ну, пока. Эффект очень хороший, то есть людям это зашло. Да, спасибо, Дим. И сегодня я общался с ночной клуб, в общем ресторан, который в Одессе еще один. Вот, там ребята готовы, точнее они уже заказали. Вот, завтра у нас будет, скорее всего, обучение по лицензии, потому что нужно постоянно менять там им афиши и так далее. Вот, и на понедельник следующая еще, еще одна компания, вот тоже, которые посмотрели, сказали, точно, точно берем, вот, точно нравится. Есть еще у нас там, скажем так, переговоры через агентство, несколько переговоров. Это агентство, которое работает с очень крупными компаниями, этим компаниям уже презентовали, и им тоже очень понравилось. Вот, то есть продукт продается не быстро, особенно если это крупные компании, предприниматели часто заняты, вот, ну просто банально заняты люди, они выделяют время там на какой-то день и уже потом э, в этом разбираются. А, поэтому все классно, все нормально движется. Что хочу еще сказать. Сегодня мы почти, э, почти реализовано, у нас уже, ну скажем так, проходят тесты финальные, мультипроектов когда мы можем по кнопкам переключаться на определенные ну скажем так открывать определенные объекты или вызывать определенную анимацию то есть по кнопке мы можем показать одно видео по клику на вторую кнопку можем показать второе видео и так далее это очень крутой функционал который мы давно готовили и я думаю, что на следующей неделе мы его уже презентуем. Это дает больше намного возможностей. И э, мы с чем столкнулись? С тем, что люди, когда понимают, что в QR-код можно добавить неограниченное количество информации, как мы говорим, они сразу сбрасывают какие-то объемы, огромные объемы, хотят все прям туда добавить со всех сайтов. Вот. Ну, конечно, это сложно. Но вот мы улучшаем продукт. И есть еще ряд улучшений, которые сегодня обсуждали с командой разработчиков. Тоже будем внедрять. В общем, впереди у нас расширение функционала, которого, в принципе, нет ни у кого. И это усилит и даст больше возможностей при переговорах, при демонстрации и так далее. Вот И еще момент, тоже еще нигде не написал ни в одном чате, абсолютно никому ничего не сказал. У нас в команде появился специалист по созданию 3D-моделей, и теперь мы можем заказать любой логотип, объемный. И это вот по типу артар, да, вот я сейчас еще раз покажу. Например, вот моя визитка, сейчас я покажу. Цикла и Что с и более вот вверху дополнительный... видно, да, наш логотипчик, он сделан а, объемным. Это 3D-модель. Вот. вот такие 3D-модели можно заказывать. Стоимость одной 3D-модели, не, не буду говорить на вебинаре, потом напишу в чате, в чате напишу, потому что этот вебинар у нас будет в записи, и, возможно, что-то поменяется через полгода, да. Вот. А сейчас я цены всем напишу в, в чатах, на то, что сейчас на данный момент актуально очень лояльная цена, на самом деле, и э, если это крупные компании, то можно предлагать спокойно делать очень крутые вещи. То есть 3D-модели, они всегда удивляют. Э, наш функционал позволяет сделать эффект э, выезжания прямо из визитки, то есть э, прямо из QR-кода появляется там модель э, здания, либо логотипа. Э, более сложные модели не всегда можно реализовать, либо это может быть дорого, вот, но как правило, очень часто просят логотип, либо какую-то объемную модель, возможно, это продукция какая-то, может быть, там, например, сумка, не знаю, какая-то обувь, например. Да? То есть все это можно обсудить и создать модель, которая будет непосредственно на QR-коде появляться и точно будет удивлять. Вот. Также мы расширим шаблоны, структурируем их и под каждое направление создадим уже начали создавать э, макеты вот такие новости если есть еще вопросы отвечу если нет вопросов то в чатах буду с вами поддерживать связь и на следующей неделе у нас скорее всего будут школы скорее всего, будет обучение по конструктору. Вот. И, возможно, у нас в эту пятницу будет просто вопрос-ответ, мы встретимся, не будет, наверное, вебинара какого-то. Посмотрю, если будет какая-то тема, которую нужно будет раскрыть, там, коротко ее раскрою. Вот. Поэтому в пятницу мы можем встретиться в это же время и обсудить наше направление и задать вопросы. Вижу, камера включилась у кого-то. Значит, есть вопрос. Вас не слышно. Микрофон, наверное, надо включить дополнительно. Не слышно. Вот, а по поводу аэровизитницы, сегодня... Большой был у нас мозговой штурм, есть там некоторые решения, максимально простые, будем реализовывать. Да, пожалуйста. Добрый день еще раз. Добрый Значит, день. у меня вопрос э, технического плана. То есть вся информация, которая заносится в данную визитку, физически находится на ваших серверах, правильно, и подгружается по запросу? Совершенно верно. Мощностей хватит? Хватит, чего ж не хватит? Сто хватит. Зависит от пропускного канала интернета клиента? Зависит частично. Mm -hmm. Конечно, зависит. То есть, вообще, дополненная реальность, для нее важна скорость интернета и важен, собственно, девайс, важен телефон. Вот-вот. Кстати, о телефонах. Начиная с какой версии Android это все будет нормально работать? Затрудняюсь ответить, напишу в чат. Но наша технология есть, там, AirKit, AirCore, да, которые работают с более высоких версий. Наша mm -hmm. технология позволяет открывать более старых мобильных телефонов, дополнительную реальность. Но я точно не скажу модели, сброшу. Хороший вопрос. Ну, у меня более старый телефон, вот я попробовал ту презентационную визитку, которую мне вот коллега сбросил. Да. Она открывается только отдельно сканером, то есть через 2-3 клика автоматом а... вот так вот навел и открыл, не получается. Смотрите, тут что могу порекомендовать? Если телефон не старше двух с половиной лет, то, как правило, во всех моделях встроена уже в камеру телефона сканер QR-кода. Ну, старше. старше. Если, если телефон старше, то там не было технически еще такой возможности. Возможно, обновление операционной системы, обновление Android а подтянет возможность сканирования. QR-кода, тогда нужно просто зайти в настройки, посмотреть сканер QR-кода, есть ли там возможность поставить ну я понял, в принципе так и предполагалось, то есть люди с более дешевыми телефонами это не наш клиент это не наш клиент, молодежь с новыми телефонами ну либо те, кто сейчас как люди приходят, ну не знаю я просто в Европе нахожусь, здесь QR-коды сканируют все, просто по определению, потому что ну, многие здесь кафе у нас забиты людьми, как это ни странно звучит. Ну, в общем, люди сканируют, нет меню, да, и, соответственно, QR-код на столе, на каждом столе. Вот, люди вводят QR-код а, и, как бы, открывается меню. Поэтому те, кто не умел, не знал, ему научили, ему скачали эту программу, где сканер QR-кодов, в общем, все сканируют qr коды ну, понятно, мы тоже вообще-то в центре Европы находимся, так, к вопросу. Понимаю, я чуть про другую Европу. Нет, я ж Я только за. Ясно. Вот, что еще по поводу технических моментов? Чем дальше идет время, тем больше телефонов. Ну, телефоны обновляются, да, и, соответственно, вся технология улучшается. Буквально несколько лет назад не было возможности массово вводить. Эту технологию, потому что ну, на очень малом количестве телефонов работало, был медленнее интернет, были хуже телефоны, производитель, меньше производительность была. Поэтому использовали мобильные приложения с дополненной реальностью. А это не очень удобно, нужно все равно скачать мобильное приложение, а потом этим пользоваться. Вот. Понятно. Здесь у вас удобнее. Кстати, как организована антивирусная защита в данном случае? Потому на... что это же прямой доступ к телефону получается. Чуть-чуть подправил код и вперед. Вы говорите про QR-код, который может быть, да, заражен? Да, элементарно причем. Ну, первично отслеживает хостинг, наш хостинг, на котором, там где сервер наш находится, хостинг-провайдер. Вот, это первое, что это отслеживается, да, вирусы. Вот, Во вторую очередь, нами отслеживается. То есть мы, как каждый QR-код, который добавляется, естественно, вы ну, просто просматриваем, потому что это безопасно. Вот, можно сказать, что программисты талантливые, сильная команда, не, ну, скажем так, не каждый программист могли реализовать подобное, связывались со многими студиями, разработки, э, велись там долгие переговоры, даже начинали работать первое время. Ну, быстро стало понятно, что э, нуж, нужны особые программисты, которые могут реализовать нечто подобное. Вот. Поэтому э, безопасность всегда первый вопрос. Безопасность, безопасность. Э, что бы мы не внедряли, у нас стоит вопрос первый по безопасности. Думаем. Ясно. Об этом. Хорошо, да пробуем смотреть дальше. Да, спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо. Да. Да. Еще как-то я презентую, расскажу, как работает Google Lens. Есть такое встроенное да. приложение в андроиде, которое позволяет сканировать QR-коды. Отдельно. Наверное, в следующий раз я подготовлю и э, расскажу, что это такое, покажу, там, дам ссылочки в чаты. Вот. это как раз для пользователей андроидов встроенное приложение, которое а, позволяет. А для чего если, но, а для чего нам еще и это? Нет, это если не сканирует телефон, если телефон старый и не сканирует просто камеру телефона открываешь, а он не сканирует QR-код. А понятно, спасибо. То есть старые телефоны, они старые, которым три года, например, три года и старше. Там возникает проблема со сканированием QR-кода. Вот. Есть, есть еще вопросы? Так, давайте мы заканчиваем тогда, да, как раз час, мы вложились в час. Спасибо за внимание.